Добрый день, дорогие друзья. Я Наталья Гура, консультант по ментальной генетике, и мы с вами продолжаем говорить о самооценке. Сегодня я буду говорить о таком проявлении, которое формирует низкую самооценку, или точнее, даже показывает низкую самооценку, о котором вообще не догадывались. Ну, вначале я скажу что Ну, немножко расскажу о своей семье для того, чтобы вы лучше могли сделать анализ и для себя применить то, что я скажу. Я росла в обеспеченной семье, где папа был директором всегда какого-то предприятия. Мама была с четырем парт-организацией, главным агрономом большого предприятия. Я была старостой класса, училась хорошо. Я помню, даже в 10 классе, тогда 10 было классов, мне вручали на последней линейке там, около 10 грамот, я была очень счастлива. На улице я тоже была лидером, организовывала всю улицу на различные там, походы, в общем, была обыкновенная хорошая жизнь. Я никогда не чувствовала себя ущемленной, я никогда не чувствовала, что у меня низкая самооценка. Я вообще была счастливым человеком, и никогда у меня не проявлялось то, о чем я буду сегодня вам говорить. Ну, кроме того, я получила в 30 лет второе образование психолога, знала очень много методик, но даже и близко не подошла к тому, о чем у нас сегодня речь. Знаете, о чем я буду говорить? О чувстве права. Это вот настолько было для меня закрыто и непонятно, тем более я вам рассказала предысторию, где все было в принципе хорошо. Как же определить, есть у вас право или нету? Ну, понятно, что некоторые скажут, что я не чувствую права на больший доход, на счастливую семью, на любимость, на какие-то возможности, на большую должность и так дальше. Но я этого никогда не ощущала, я тоже работала руководителем то есть я всегда была на таких должностях и чувствовала себя любимой в семье, любимой детьми. Я никогда не думала до идеал метода Тойча, что у меня отсутствует чувство права. И что именно это записано на ДНК. И что через ДНК я получила чувствовать себя очень низко. И вообще началось это еще в пренатальный период, когда практически папа мой, он своим желанием он хотел очень мальчика, родилась я, то есть по сути тогда уже закрепилось генетическое чувство бесправия, которое было у меня. И я вообще не ощущала. Я видела люди, как были возле меня люди, которые чувствовали себя виноватыми, говорили: "Ну, чуть что, и башню в 14 веке тоже я". Я такого никогда не чувствовала. Но благодаря идеалу методу Тойча мне удалось вскрыть вот это чувство бесправия, и я нашла свое проявление, свое как бы лицо этого чувства. Практически во мне было обвинение. Я обвиняла многих людей. Я обвиняла себя в первую очередь, я обвиняла мужа, я обвиняла детей, когда они делали что-то не так. И я поняла, что именно обвинение является тем индикатором. если у вас то высокое чувство права, которое непосредственно дает возможность достигать то, что вы хотите и практически только видял методе я поняла, что нужно делать с этим таким гнетущим состоянием, где ты знаешь, что ты можешь, но ты не делаешь, где ты отказываешься там, где другие люди берут, делают, не отказываются и получают. Я думаю, эта тема очень глубокая и она непосредственно связана с самооценка. И тут очень важно знать, определить генетические корни, корни, потому что у вас своя предыстория и надо знать, что же в вашем роду может было спрятан может было неприятно об этом рассказывать что же в роду было такое что практически на старте вашего еще зачатия рождения уже вам было передано впечатано в вашу днк вот это отсутствие права поэтому у вас сегодня могут быть долги вы сегодня можете не чувствовать права на то чтобы вас любил муж единственный навсегда на всю жизнь чтобы он был верный преданный вы может не чувствуете и не имеете права на любовь заботу внимание детей и вообще вы чувствуете, что вам не повезло, поэтому мы решили с Геннадием провести эти семинары, но как вы их назвали, повышение, курс повышения самооценки, там будет 10 занятий, чтобы вот так урок за уроком давать такое расширенное объяснение, что же подрывает самооценку, что забирает, по сути, а не кто-то забирает, а вы сами себя лишаете того, что вы можете иметь по праву. Поэтому присоединяйтесь, я думаю, будет для вас очень интересно. И, конечно, результаты, которые вы получите, они вас вдохновят, потому что вы наконец-то разблокируете вот тот разум, где было унаследовано это чувство бесправия. И многие говорят, а что уже с этим сделаешь? Вот идеал метод дан для того, чтобы мы с вами сделали, и это у меня получилось, и это точно получится у вас. Надо просто, знаете, такой алгоритм для себя выработать и придерживаться его. Для этого мы и делаем эти занятия. Присоединяйтесь, будем вместе с вами развиваться дальше.